Стабильность и предсказуемость, еще раз, это наше внутреннее дитя, которое записывает определенные программы. Вместо удовлетворения стабильности и предсказуемости у некоторых из нас а, рождается система родительских проклятий. Итак, как звучат родительские проклятия в этой истории? В одно слово называется «не живи». «Не живи». Что говорят родители? «Уйди с глаз долой». Слышали такие формулировки? Uh, не хочу тебя видеть. Ты мне не нужен. Сдам тебя обратно. Да? Отдам тебя дяде милиционеру. Тете врачу. Отнесем тебя в капусту, где нашли. Uh -huh. uh, чтоб ты сгинул. Добрые особенно родители могут сказать такое. Я тебя убью. Ну, такое пошутили. Ну, это слово паразит. Да? Когда ребенку говорят, ты где это? Ты, кто это сделал? Я тебя сейчас убью. Uh, Я не хотела тебя рожать. Да? Лучше бы ты не родился ты Такое тоже бывает Из-за тебя э, все плохо Если бы ты не родился, у нас бы было все хорошо Я из-за тебя не поступил в вуз Не устроился на работу Испортил себе грудь там, грудь да? Вынужден был жениться на этой женщине Из-за тебя Все это ты виноват То есть лучше бы ты Что? Умер, Умер. Не живи эта зона э, прям вот таких вот фраз. Они вылетают иногда в шутку, иногда в злобу, иногда случайно. Иногда нам кажется, что ну просто ты невоспитанный человек. Но на самом деле, когда мы маленькие и мы слышим эти вещи... Ну вот, например, э, элементарная тема, что ребенок зашел на кухню, а мама там занята разливанием кипятка по банкам, по трехлитровым. И она боится, что она его ошпарит. Что она ему говорит? «Уйди отсюда, быстро!» Ребенок не понимает, что мама в этот момент беспокоится о его безопасности, что она напугана и плохо воспитана. Ребенок считывает, я не нужен, я мешаю, мне нельзя жить. Понятно? И когда ребенок слышит такие вещи, так или иначе, у него рождается установка, что я заслуживаю смерти, я должен быть наказан, я испортил маме и папе жизнь, они из-за меня развелись, а еще самое, знаете, какой страшный бывает, когда мать умерла во время родов, и отец, например, взял ребенка, и вот жизнь ребенка все, она всегда идет под этим. Из-за тебя умерла мама, это ты ее убил. Ну вот Ланнистеры, кто смотрел игры престолов? Да? мало того, что Карлик еще и как бы мать умерла, когда она его рожала, то есть он прям жестко протащил через всю жизнь, одно только установку не живи. Итак, у ребенка рождается, я заслуживаю наказание как минимум, смерти как максимум, очень часто появляется установка, я буду жить пока, не, ну, мне нужно там вернуть долги, обеспечить свою семью, там, вскопать огород, что-то еще сделать, а потом я должен буду умереть, ну, достигнуть успеха, всем все раздать, и можно умирать. Это такая, знаете, внутренняя самозащита от фатального исхода. Мы начинаем жить с установкой. Но если у меня есть установка, что я буду жить, пока я не достигну успеха, я всем все отдам, и мне можно будет уходить, тогда что будет с моим успехом? Его никогда не будет. Потому что как только предуспех, сразу после этого мне нужно будет умереть. Понятно, да, мысли? Хорошо. И э, капкан, который у нас рождается в этой истории, называется капкан брошенности. Ребенок чувствует себя брошенный в этой истории, он брошен, он не нужен. Он напрасен, и всю оставшуюся жизнь он либо избегает ситуации, где он снова может почувствовать себя брошенным, ну, фактически начинает избегать жизни, почему, да, там кто-то никуда не стремится, ничего не хочет, ни с кем не общается, никак не реализуется, а потому что он находится в глубокой брошенности. Либо он начинает все время искать людей, которых, которые могли бы его ну, понять, такой зависимый, жесткая супер-мега-зависимость. Итак, давайте еще раз очень быстро пробежим, что мы имеем. А, источник доверия который наполняется, первая эмоциональная потребность, которая наполняет этот источник, это потребность в стабильности и в предсказуемости. Очень часто дети оказываются, особенно, знаете, дети после войны, послевоенные дети, наши родители в большинстве своем находятся в режиме брошенности. Откуда, почему? Если вот вы, например, фиксируете себя какие-то отголоски этого капкана, то почему родители находятся в этом состоянии? Их родители прошли войну, либо были толовиками, они были постоянно брошенными, вообще было не до них, и, Соответственно, они все время в этом находились, и они неизбежно транслируют это дальше. Мы не можем дать какие-то новые ну, паттерны, если мы всю жизнь выросли вот в этих установках. А, дальше. Это э, потребность, стабильности, и предсказуемость. В послевоенное время, война, после войны, и наши родители выросли в этой истории, ну, как бы и нам сейчас тоже достанется. Ну, как бы, вот, да, в ближайшее время мы тоже хапнем так или иначе нестабильности и предсказуемости, и кто-то наградит этим своих детей неизбежно. Родительское проклятие «не живи», которое вот в этих вот посылах звучит из заботы, из любви, из усталости, из раздражения, из «хотела как лучше», это не имеет значения. Причины, объяснения, обстоятельства не имеют значения. В момент, когда мы начинаем ребенку транслировать эту историю в шутку «я тебя отдам сейчас дяде милиционеру». А зачем ты так говоришь? Потому что он по-другому не понимает. А что он понимает? Он понимает угрозу своей жизни. Понимаете? Я тебя сейчас убью, я тебя отдам дяде милиционеру, мы тебя сдадим и так далее. Ребенок, естественно, испытывает страх и становится послушным. Очень же удобно. Ребенок становится послушным. А поэтому надо его регулярно пугать. А потом он остается вот в этом режиме брошенности. Вся его жизнь крутится вокруг этого капкана. Все, с этим разобрались? Погнали по второму капкану, который тоже... Напол... Ну и понятно, да, что если ты находишься в брошенности, то о каком доверии может идти речь? Ты кому прежде всего не доверяешь? Себе, Себе. потому что ты зря родился. Ты себе не доверяешь на уровне ты зря родился ты испортил жизнь своим родителям из-за тебя родителям было плохо из-за тебя мама болела папа пил они все уходили у них не там не сложилась карьера они там еще что-то еще все это из-за тебя ты зря это сделал и ты после этого начинаешь в первую очередь не доверять себе дальше происходит позитивное мышление когда мы например блокируем недоверие к себе чем недоверием Ко всему внешнему миру все Мир меня бросит в любую минуту Поэтому я буду хохотать до последнего как дебил Ну, так как бы терять нечего Это такая Это хорошая версия, есть плохая версия да, Когда я буду прямо находиться в глубоком несчастье